Привет, ребят. Привет. Привет. Привет. Мы все отдыхаем. Кто хочет, разрешаю взять по фанте, по одной баночке. Вот фрумикс фанта новый вкус завезли. Фрумикс колу тоже. -то, -то Вы слышите это или у меня глюки? <и> <свят> ну, как же, как Божечки, что это такое? <свят> Люди, <свят> парикодируйте, тут все, там какой-то бешеный клоун. Там бешеный клоун. А ну, отошелся, отошелся, собака. У меня браслет. Весь? <свят> <свят> Весь? <Веща>, оно живое. <свят> ну, как хорошо что то, что какой-то балбес. Люди, валите, все разбегаемся, все валим отсюда. У шарики, а вы любите шарики? Мы не любим шарики Красные! Нет. Оно а живое! Не да ты что, нету оно... ненастоящего Смелый! Не я не буду Ой, ловит. Не ходи за мной а Сама, с тобой а я хочу Иди, держи, я боюсь драться, а ты, надеюсь, не будешь бояться драться. Вот, только верни потом мне, потому что мне нужно дать хранителю этот фонда. Да, он сзади тупой. Все. только не взрывай ничего. Хорошо. Вот эти шарики. Э, клоун береросов, ты где? Я тоже их люблю. Боже мой, какой-то клоун. Что за судьба мне? Что мне еще судьба подготовила? Мы вчера сражались Буквально плохие не будет. Так, где этот клоу? С... Где клоун? Он упал. Я надеюсь, не дадут больше силы небеса воздушные. Да. Бук -то -то. Буквы О. Что там такое? Что за крем? Ой, боже Он стал получаром. Ах! Я не могу даже его еду забить! Я полезный. Паука клоуна! Предлагаю применить талисман удачи! нам надо, нам надо спрятаться, люди, все, прием, заходим в дом Адриана, все в дом Адриана, он не сможет туда зайти. Простите, Орел, не падать догом, все, бегом в комнату Адриана, бегом все в комнату Адриана. Приведите, нас еще сожрут тут. Так, закрыться, забаррикадируются. Так, он он устроил, мне нужно что-то придумать, что-то придумать <соцентрический> может, <поп> <соцентрический> может, нам нужна будет помощь? Может, помощь попросить? Так, ну для этого мне придется... Мне нужно сейчас кое куда сходить, вот у Алекса вали... Мне нужно... Пожалуйста, не спускайтесь вниз Тебе никто не поможет. <гас> как, как, как страшно. Помогу. Не заходить в комнату! Не смотреть! Я... Ван, Вон, скоты! Название! Быстрее, кусок! Это а, я, я. <гас> <гас> <гас> <гас> я не понимаю! Это уже бомба! Заберите него, пожалуйста, бомба. Это не я сделала. Слушай, ты это, создание! <связывающие> ты как бы <связывающие> меня уже достал! Где дракон? О, дракон присоединился, соизволил! Так, полетел! <связывающие> Вам нужна ну, моя помощь! Мы прекрасная Мока! Создай мое прекрасное творение! И дай мне его контролировать! Ну, привет, <связывающие> я, <«Строфильщие> и... У кого? С кем я тут сражаюсь? С конкурентами! Ой! А? Девочка! Девочка! Хочешь шарик? Да. да, давай мне шарик! Я люблю шарики! Они меня бьют! Не бейте! А кто любите подойдет ударик! Разреди оба! Разреди оба! Да, шарик! оба! Нет и подходи ко два. Крас rugador шарик. Кто подойдет? Съем!!! Я хочу здоровать! А не меня, я, пошёл... я, пупсик? я пупсик, еще где? на свободе, меня никто не пригласил, пока что. Пупсик! Я... Где? Что вот. ты такая? Я взорвал его пупсика! Я я большой, если он не подойдет ко мне, тебя Если не меня, он так гранат много! Фу Эй, ты сентимонстр! Сентимонстр! Скажи Тебя тоже зажру! Какой я монстр! Дракон ветром! Утекаем от от я походу выйду из тебя, если меня не выпущешь из нормального прохода Куда шаги делся? Да, стой! ты сейчас выйду из другого прохода, без проблем! Акума! Да ёлки-палки! Вечно я не готов изгонять этих Акум! Кстати, не берите ты её! Я хочу её ударить! Ударить! Давай! Да, демона, всё! Ой, бедная бабочка, клоу не Pechneria? погодите, не поймали, если вас Это была реклама у вас из камеры, до свидания. Не бейте, Тики, Тики, не бейте, сейчас придет. Галета большая, потом я вас в галету засуну, эту чудесно. А, не трогайте Тики. Мне еще талисман задавали, чудесная синяя жукобак. Что да? тут было? Что так, это? походу, это было... Годите, мне меня пришло уведомление. Ага. ага, понятно. Короче, люди, ага. это была реклама на кино, который скоро откроют у нас кинотеатр. Пин, браслета, Браслет отдай. А а да. Не А мне отдавать ничего не надо. Держим. Хорошо, же... так, где браслет? У кого браслет? Какой браслет? А Обойдешься, Марина. Гарена! Гарена, тебе можно официально трахаться, стой! Чего ты сейчас там? Я сейчас, Маринка, теперь тебе можно официально трахаться. О, подожди, Марина, у тебя сегодня не на А то мне еще другое произошло. И зачем ты упоминал Очень... бабушку горены? 26 сейчас. Моего парня он напоминал бабушку моего парня. Вот, извините. На ну, этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.